Всем приветик. Что-то мужчина выбирает, Принимать, принять. Мужчина хочет принять решение, мечтает, что принят решение. Мужчина уже принял решение, и также мужчина хочет, чтобы вокруг. Люди принимали решение. Всем пока!